здравствуйте дорогие друзья наша клиника начала активно включаться в процесс подготовки людей к фитнесу и данный комплекс общих физических таких нагрузок он в первую очередь для тех людей кто так скажем не занимается фитнесом глобально да есть какая-то общая там может быть, Физическая подготовленность в плане тренировок дома, но ну, нет какой-то системы, нет какой пони, какого-то понимания, как начинать системно тренироваться в фитнес-клубе. И вот это вот ОФП, которое разработали мы, оно вот на это и рассчитано. Ну, во-первых, на людей все-таки условно здоровых, да, это важно, вот второй момент, это УФП делается, предлагается делать на базе нашей клиники, поэтому я сейчас, сейчас меня смотрят пациенты, которые, пациенты, говорю, подписчики моего канала, ну, может быть, вам будет это интересно посмотреть, но ну, в первую очередь это видео я снимаю для пациентов внутри клиники, оно предназначено, то есть они сами приходят, и на базе нашего маленького кабинета лечебной физкультуры занимаются, готовят себя к более продвинутым нагрузкам, уже непосредственно в зале с большими весами. Условно здоровые, повторюсь. Вот. Первое упражнение – это приседание у стены. Оно тренирует держать ваш корпус вертикально, оно именно для этого нужно. И дальнейшие вариации упражнений – это круговая Тренировка. Что подразумевает под собой круговая тренировка? Это в первую очередь то, что вы по кругу делаете упражнения. Везде 4 подхода, везде 15 повторений. Приседания 4 подхода, 15 повторений. Далее, далее, там, тяга в наклоне, отжимания и так далее. И как только круг закончился, вы отдыхаете. Вы не отдыхаете между упражнениями. Вы отдыхаете, как только вы сделали весь круг, выше представленных упражнений, которые будет видео. Это очень важно. То есть подтягивание без остановки, все виды тяги в наклоне, отжимания, тяга к подбородку, что там еще. Вот это вот тяга подъем рук в наклоне с блоком, да, то что последним будет упражнением. Все эти упражнения. Вы делаете без остановки. Внимание, без остановки это именно круговой вариант исполнения. Веса берете самые минимальные. Мои подписчики тоже могут, пожалуйста, пробовать заниматься. Важно выполнение технически правильное, то есть упражнений. И ну, об этом сейчас я за кадром проговорю. Но очень важно технически правильно это выполнять. Еще раз повторюсь, что выполнение данных упражнений должно занимать 40-30 минут. Выполнение этой тренировки. Дальше мы отдыхаем и, соответственно, таким образом готовимся к большим нагрузкам с большим количеством э, вариаций упражнений уже в тренажерном зале. Вот. Также, конечно, вы можете заниматься, может быть, там каким-то видом спорта, типа кроссфита э, или чем-то более экстремальным, да хоть страйкболом. Вот, то есть вы уже будете физически получше, гораздо подготовлены. Подпишитесь обязательно на канал, кто меня смотрит, и я вас всех жду на своих онлайн консультациях. Не забывайте про это поехали смотреть видео итак дорогие друзья первое упражнение приседания у стены здесь суть в том что мы учимся не заваливать корпус вперед при приседаниях таз отводим назад как будто бы вы хотели присесть куда-то на диван и соответственно подбородком мы не возим по стене не уклоняемся не поворачивая голову вправо или влево то есть соответственно мы держим корпус исключительно вертикально голову исключительно соответственно таким образом чтобы она не трогала стену лицом мы не трогали и соответственно не трогали ее как-либо еще ну там я не знаю любыми вашими конечностями желательно ее не трогать только первое время если вы только учитесь можно руками поддерживать себя вот, значит, далее нужно учиться приседать в таком стиле, без стены, иногда происходит закидывание затылка, здесь ничего страшного нет, упражнение выполняется без дополнительных отягощений. Повторюсь, что в первую очередь наша задача научиться держать ровно прямую спину, чтобы вертикально приседать. Итак, дорогие друзья, следующее упражнение выпады, обращу ваше внимание, как и в приседаниях, мы корпус держим вертикально, не надо его наклонять вперед, спину пытаемся поясничку на напрячь, слегка прогнуть лордоз без фанатизма и, соответственно, приседать в первую очередь, не кивая коленом вперед и, соответственно, смотрим на количество повторов, повторений, не забываем, что это круговая тренировка и, соответственно, не забываем делать поочередно на правую ногу и на левую ногу. Очень хитрое упражнение, дорогие друзья, отжимания на поручнях. Тут очень интересен какой момент. Момент с тем, что когда мы отжимаемся на поручнях, мы, конечно же, стараемся, соответственно, поднять таз и опуститься грудью, до, соответственно, пола. То есть, таз у нас приподнят, а грудь опущен, ну, опускается вниз за счет движения, сгибания в локтевых суставах. вот, А, соответственно, таз у нас приподнят. Еще раз многократно на это обращаю внимание. Дальше идет тяга в наклоне, тогда как у вас должна быть, ну, соответственно, Поясница прогнута, помните об этом, и штанга обязательно ведется вдоль ваших бедер непосредственно. И напоминаю, что это круговая тренировка, все движения делаем без остановки. Если вам тяжело, мы снижаем вес, не стараемся отказаться от движений, сделать передышку, а снижаем вес. Следующее движение это тяга штанги к подбородку. Можно подглядывать за собой в зеркало. Задача развести локти именно в стороны. Предплечья не должны работать, предплечья ваши выключены. Это значит, что предплечья смотрят вниз, а работаем мы плечевой костью, совершая движение в стороны. Итак, дорогие друзья, следующее движение это подтягивание. Кто не может делать подтягивание, делает вертикальную тягу. Главное, помните, что локти смотрят как бы вовнутрь вашего тела или слегка заводятся за спину. Но ни в коем случае локти не смотрят перед собой в этом движении. Дорогие друзья, упражнения на тренировку глубоких мышц спины. Мы встаем в наклон и совершаем тягу блока вверх на прямых руках. Поясницу стараемся максимально прогибать. Также обращу ваше внимание, что вес для этого упражнения подбирается максимально минимальный. Нет никакого смысла стараться использовать большие веса. Ну и в конце, дорогие друзья, мы, конечно же, прорабатываем бицепс. И после этого можем отдохнуть отдохнуть можно и минут пять и повторить круг всех этих упражнений еще раз напоминаю что упражнения представленные выше мы делаем без остановки то есть это на данный момент вот сейчас как вы закончите качать бицепс всего один круг таких кругов должно быть 4. 4 круга, дорогие друзья, по, соответственно, 30 секунд для начинающих и по одной минуте для продвинутых. Ну, с подтягиваниями опять же, конечно, одну минуту не получится подтягиваться, можно делать, соответственно, либо 30 секунд подтягиваться, либо, соответственно, подтягиваться вместо подтягивания использовать вертикальный блок. Но если у вас получится подтягиваться одну минуту, но ну, это очень неплохой результат для начинающего. И, соответственно, также в конце сейчас будет заставочка с моими другими видео. Я всем рекомендую подписаться и посмотреть мои другие видео по ссылкам, потому что если вам станет скучно, здесь есть также аналог тренировки для девушек, да, более облегченный. И, соответственно, с лфк такими ставками для спины. И также, соответственно, есть анатомия тренировки мышц спины, которую вы можете делать непосредственно в фитнес-клубе. И там описаны уже, какие где мышцы у вас напрягаются. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да пребудет с вами здоровье!